Приветствую всех любителей видеоигр Все-таки надо хотя бы Хотя бы одну Хотя бы одну концовочку сделать Блять, Столько серий записал, столько серий И Wake up Ну что, хаос продолжается? Короче, блять, что мы будем сейчас делать? Давай, побежали Да куда ты? А, на стрелочке бегать Я уже и забыл, как в нее играть, представляете? Так, на, Q, на QE, по-моему, менять предметы Если мне память не изменяет В общем Значит, мы в полке также можем получить ключ Так, на А На А брать На QE менять, все хорошо Так, ой-ой-ой, я должен был кошку поднять сначала Блин, я, я в клавишах путаюсь В клавишах путаюсь Это плохо Так, ладно, а как разлить на С? Ох ты, блядь Я немножко все-таки в клавишах путаюсь Сейчас первый, наверное, проходняк будет так себе Ну да ладно Так, ладно, погнали мы знаем, что можно обойти мышь Но это, говорят, достаточно сложно Поэтому Поэтому мы можем Тихо, тихо, тихо Не, не получилось, не получилось Но зато мы решили одну проблему Пусть и очень долго. Пусть и очень долго. Так, все, отлично, она сейчас будет капать сюда Что у нас есть? У нас есть топор, мы можем сразу же пойти Вообще не заморачиваюсь Вообще отлично, если честно Так, все, проходим так, отлично, второй патрон Второй патрон у нас находится В этом самом Как раз таки в ящичке. Его можно сбить рогаткой Но чтобы его сбивать рогаткой Надо получить бутерброд Чтобы прокормить, естественно, этого Мышь Так а я понял, не попаду Да блять Да блять Да чтоб тебя Отлично. О, тихо, тихо, тихо. Отлично. Так, что дальше? Что дальше? Что дальше? Дальше туалет. Я уже подзабывать начал. Не помню насчет... А, блин, мне надо. Вода, блядь, вода! Вода! Так, ладно, поезд, блядь. Я, короче, все проебал. Но действовал неплохо. Прям реально действовал неплохо. Да, да, да, да, да. Действовал неплохо, но сейчас наша сестра все-таки умрет. Блять. Наверное, сейчас она уже погибнет. Блять, она все-таки сдохла, сука. Да чтоб тебя, блядь. Лови-ка коврище. Так, ладно, у нас есть один патрон. Хорошо. Нет у нас еще даже одного патрона. Блядь. Так. Все, идем дальше. Все просто. Мамку мы спасли. Ну, ну, блядь. Не успеваю, короче, не успеваю. Так, хорошо. Бежим, бежим. Да куда ты, блядь, на луже-то? Бутерброд забыл взять. Ладно, хотя бы. Все, пизда мне. Пизда мне? Пизда мне? Нет, живой, блядь. Так, ну мамка спит. ой ой ой ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, он пропал, отлично. Так, идем, идем, идем, идем. Он пришел. Лови. Отлично. Нет, слишком близко. Да-да-да, мы с тобой поговорим. Все хорошо. Иди защищай меня. Да ты-то что тут, блядь, сюда приперся, говно? Блядь. Отлично. Да все, все, все, отходи, отходи отсюда, пожалуйста. Я не хочу тебя убивать. Но придется, походу. Ну ждем отца. Я хотел только отца убить, если честно. Мышь, прости меня сразу. Я не хотел тебя убивать, честно. Да, папка дома, мы поняли. Ну иди сюда, блять. Ага, ага, ага, ага. ага. Да пофиг. Все, отец мертв. Быстро, да? Быстро. Мышь я не хотел убивать, честно. Но хотя бы я справился. Ой, ну короче, наконец-то мой отец... наконец-то я его убил <звы> а, па -па -па папа, Папапапапапа... Папа -папа, переводчик, здравствуйте Что делать надо? Правильно, открывать переводчик Потому что что, блядь, Я, к сожалению, русификатора на ней не нашел Так, мудрый Леон, поворачиваться его блестящие глаза... Астрим... Так, подождите еще разочек Блять... Давай вот так а, так он не хочет. Так он... Ну-ка перевернись-ка. Да стой ты. Блин. Подожди. О. Давай вот так. Его голова поворачивается, его блестящие глаза устремляются на тебя. Всего один разок, и не больше. Так. Тьма отступает, но где-то вдалеке Слабое сердцебиение продолжается А, ну это уже понятно Игра от Криса, бла-бла-бла Конец Нет, это еще не конец Это еще явно не конец Я еще не всех спас А можно маяк О, блядь Блядь, я только все заблокировал По-моему, игрушку кому-то тоже можно дать Если мне память не изменится А что ты опять это самое Как-то не так, как мне надо Вот так мне надо так, итак ты думаешь, что ты избитый я или нет? Так. Ну, переводи. Ну, давай. Ну ты чё, блядь? Ты ч ⁇ угораешь на По-моему, блядь, приложение совсем не типа хорошо. Я что-то, блядь Но он просто не показывает текст Но по одному слову, да ну, мне это не надо Еще раз, поехали Может, слишком близко? Ладно, пропустим. Короче, хорошо. Бла-бла-бла. Да не он просто затупил, и все, и прям завис. Ну, давай так попробуем. Не знаю, что с приложением у них происходит в последнее время, блядь. Типа. еще раз. Нет никакого способа остановить это. Это никогда не кончается. А, ну то есть, типа, это уже не в первый раз происходит, мы это поняли. Подождите, мне нужно еще раз. Я хочу спасти всю семью. Я сделал все правильно. Но единственное, да, я только погубил мышь получается. Еще я знаю, что одно из концов, по крайней мере, что там убежать от кого-то можно. А, то есть, прям вообще вот так вот все это постоянно. Блять, я пять минут потратил, ну 10, ладно, на все это дело. А, нет, все нормально. Все, давай wake up, wake up, wake up, wake. up. поехали, поехали, поехали. Знаю точно, еще одну как концов получить. Ну там надо долго побегать от этого чувыла. Отлично, новая запись в, в дневнике. Так, знаю точно, еще кому-то вроде можно э, куклу кому-то дать можно. Э, что еще? Так, ну поехали. Так, ну все, я вроде, я вроде, вроде, с, с управлением даже. Так. Ага, ага. Так, единственное, там сейчас вся энергия понадобится. Так. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, молодец. Так, что нам надо? Нам надо. Нам надо, нам надо, нам надо оставить ведро сразу, короче. Я понимаю, там она еще готовить будет, бла-бла-бла. У нас теперь топор есть. Патрон нам нужен, в принципе, чтобы его убить чтобы отца убить. Но, как я понимаю, это даже не в зависимости от концовки. Я мог это сделать, э, как я понимаю, правильно. То есть это можно даже не сохраняя всю семью. Но отца я убил. Но теперь я хочу его попробовать убить, но вот здесь вот в коридоре. Потому что я еще мышь убил все -таки. Так. Что у меня тут есть? Рогатка? Давай-давай-давай-давай-давай. Ага. Ага, пошли наверх. Так. Бежим обратно. Ага. Скорее всего, еще с этой улиткой что-то будет связано. Ага, почему-то она не просится, ко мне. Ну и да ладно. Так, ну у нас, в принципе, куча всего зато осталось. Мамка там еще не доготовила Ну тогда, пока она готовит Мы успеем быстренько что сделать? Правильно, метад сломать и стуль. Здесь ковер появился Здесь еще часы Сказать, Смотрите, у часов красная стрелка появилась До этого я ее не видел Скорее всего, зачем-то она есть Не знаю, зачем еще это самое Так, все, бежим Берем топор Рубим Бежим сюда теперь типа, в принципе, по таймингу я все успел. Не знаю, зачем уточка, если честно. Пока прям вообще не понимаю. Ну да ладно. Так. Тут никто не появился. А, рука должна будет появиться, по-моему. Это когда она уснет, по крайней мере. С котом еще что-то. Может, ему уточку нужно? Нет? Ладно. Так, бежим наверх. Пока у нас никто не умер, часики тикают. Хочу а это ты, блядь, закрываешь мне холодильник, блядь? Так, она самоубийца не сможет? Не сможет. А рука-то точно появится? Так, ладно, бежим. Пофиг на руку, хрен с ним. Ах ты, да ладно. И все равно он хочет меня убить. Так, подождите, игрушка, игрушка, игрушка. Так, сосать Так, я могу дать тебе игрушку? Отлично, я дал ей игрушку А зачем? Отец пришел Ой, блин, я ему бутерброд забыл дать Короче, я не знаю, зачем ей игрушка Но там, по-моему, надо зачем-то игрушку давать Это на всякий случай. <звучит> <звучит> так. И куда ты пошла? Отец дома С ножом, блядь О, расплакался Все, отлично Отлично, блядь, это было так просто, оказывается? А мамка жива или нет? Блин, а теперь меня это волнует О, сейчас допишу текст Так, поехали Ваша сестра Ага, и все И потом мне опять хера не перевод Опять Бля, я не знаю, что с приложением происходит в последнее время Вот если честно, прощай Песня твоей сестры Фил Это дом Придурок сгорает до отла а звук разносится повсюду эхом. Да еще разочек можно? Вот как вот, то есть я просто навожу, он его видит, но не показывает перевод. Глубокие тени отступают от глаз твоего отца, проклятие исчезает, но какой ценой? А, ну все. Концовка. Так, еще какая-то концовка должна быть Одна из концовок Ну, мы теперь это переведем? Мы теперь знаем, как это быстрее перевести Ну, по камере уже две концовки Должно быть, ты считаешь себя таким умным, не так ли? Понятно Как-то она, короче, криво работает Это все дело Держу пари, ты даже не, не делал Делай это сами Ага. Ну вот, он видит текст, но не видит, ну не выдает к нему перевод. То есть надо каждый раз выходить, заходить. Ты все равно зря тратишь свое время. Ты же знаешь. Нет никакого способа остановить это. Типа, ну это никогда не заканчивается. Нужно, отк... То есть, получается, как если я правильно понимаю, то, скорее всего, нужно просто пройти на все концовки, да? И как бы, может быть, откроется какая-то еще концовка, и бла-бла-бла, и все такое. Но, но, это, конечно, все хорошо, но я-то больше не знаю никаких других концов. А, точно, знаю еще одну, но придется реально побегать. Придется реально побегать, как-то от него уворачиваться. Об этом надо думать. Короче, тот дядька, который хочет забрать мамку, который хочет забрать мать, можно кого-то обязательного не спасать. Как я понимаю, можно убить из семьи кого-то, ну, как бы специально. И, и доубить, именно доубить. Вон, видите, уже две стрелки. И можно кого-то доубить, помимо отца. Ну, как я понимаю. Но! Я хочу проверить концовку с, с, с, с этим вот великаном, который забирает мать по итогу. Ну, как я понимаю, чтобы полностью отыграть эту концовку, нужно, чтобы кто-то погиб. А нам этого не надо, естественно. Сейчас, к этот мыш подойдет. Блин, ну от мыши не так-то. Блять, не так ты тяжело, сказал я, и уже умер от мыши. Не так-то и тяжело от нее сбежать. Поехали еще разочек. Ну, по крайней мере, так я это вижу. Ну. Поехали Что нам надо? Идем, идем Можно попробовать убить всю свою семью Но Чтобы ее всю убить Ну то есть как бы Придется помимо ну, У нас в принципе можно это топором сделать Ну и так я это, по крайней мере, вижу. То есть это мы должны и мышь убить. И это Тихо сначала наверх. А потом вниз. Ран, ран, ран, ран, ран, ран. Убить, ну, получается всех. Потому что как бы мне жить тоже надо убивать. Помните? Стоп, я что-то забыл. Ну ладно. Пофиг. Немножко в другой последовательности пошел. Ну и ладно, не страшно. То есть, получается, если мы убьем матушку, ее можно убить заранее, но она появится как нежить рано или поздно, в любом случае. Ее тоже надо как-то убивать. А отца, чтобы убить, нам нужно как минимум... Как минимум что? Два патрона. Два патрона. И также, помимо всего этого... Так, все, идем за водой. А, по па -по, -по, -по, -по, по Два патрона. И... И топор нам не нужен. Точный топор нам не нужен. Но убить родню с топора не получится. Да, блядь, не подскальзывайся. А! То есть, в принципе... В принципе, у нас есть и другие варианты. Так, ладно, идем быстренько туалет уничтожать. Шконцов. Да понял, я понял. Иду, я иду, иду. Ну, то есть чисто в принципе не обязательно на самом деле спасать всех, чтобы убить отца. Но если мы дадим ей игрушку, все, она споет, и это уже как бы одна из концов. Что, как бы, ну и так логично. Теперь идем за бутербродом. Вот, он появился. Ждем, когда он будет свои культяпки к своей матери тянуть. К нашей матери, точнее. И мы будем бегать от него. На, держи бутерброд. Все, отлично, бежим. Или уже кого-то убили. Нет еще? Хорошо. Ну, давайте хоть с тобой поговорим. Да-да-да, давай, давай свою культяпку вытаскивай, и мы ее перерубим. Разве нет? Или надо даже, когда она прямо уснет? А сейчас, если придет отец, ну, это типа, он, блин, ну, не весело, нифига. А, вот, отлично. По-моему, дробовик на этом хр хрени не работает на огромном. Отлично. Все, побежали. Надеюсь, Капканова хоть немножко остановит. Да, попался. По-моему, патрона дробовика у меня нет. Был. Блять. А куда бежать? Ладно, бежим сюда, пофиг. Блин, а я не смогу все-таки спастись. Ну, короче, от него, если побегать... Поймал все-таки. Короче, от него сколько-то надо бегать, сколько-то, и тогда это будет одна из концовок. Как я понимаю. Так, блин. А как убить всю семью-то, в принципе? М -м -м -м -м -м, блин, это надо убить, как минимум. Кошку. Я считаю, за семью. Мышу, крысу. А, кого еще надо убить? Ну, мать... И сестру, кошку... М -м -м -м. Блять. Получается, же от них всех бегать надо будет, правильно? Я просто думаю То есть получается, если в принципе uh, Просто если в принципе их всех убить То еще же с отцом, скорее всего, придется сражаться Правильно? <свёк> <свёк> <свёк> ну, давайте попробуем всех убить Чисто убить сами То есть чисто фактически Мы сейчас вот получим топор Ну, естественно, кота мы раздавим Кота мы раздавим. А, а мать прям, прям в коридоре задаем, наверное. Ну, это по крайней мере, единственный вариант, который я вижу. А, стоп, нет. Кота мы будем убивать в другом месте. Почему? Предполагаю, что если умирает в той комнате, в которой он есть, или нет. Ну точно, я вспомнил, что точно когда мы убили здесь кота, он потом... Стал нежитью и убил нас Это я помню Ну, то есть, если чисто фактически он будет в другой комнате А, блядь, надо было сначала это взять Ладно, сейчас, если он нас убьет, то... Не, не убьет, ладно То чисто фактически, короче Всех их надо убивать Ш -ш -ш. Да тихо ты, не шикай Ай, блядь, забыл Ой, блядь, дурак, ладно, пофиг Где вода? Мамку тоже надо убить, естественно, до, до, наверное, этого места, я предполагаю. Ну, убью ее здесь, как бы, и посмотрим, появится ли из нее, ли, из нее нежить. Мы просто это увидим и поймем. Она уже пошла, интересно, в ту комнату? Так, мать пропала, хорошо Допустим Ага Ага Или она на кухне сейчас будет, как нежить Нет, ее здесь нет Куда она делась? Ну и тебя мы зарубим Ага, топор сломался А как тогда мышь убивать? А, ну с дробовика можно Сейчас посмотрим. Да ладно, здесь никого нет. Ну, с дробовика-то мы мышь можем убить. А, -а, -а патрон-то я не получил. А, ну, в принципе, он в капкан может попасться, и на одну проблему будет меньше. Иди в капкан, малыш, капкан. Ма Сука. Блять. Блять. Еще раз. Теперь немножко по-другому. Действуем, как действовали изначально. Капкан, мышь, вот эти вот все круговоротные движения. Мать исчезает, в комнате ее нет, и ее нет на кухне. Если ее нет на кухне, значит все хорошо. Значит мы ее убиваем в принципе в нужном месте. Значит это на одну проблему меньше. Что еще, что еще? Надо будет еще кота убить, но у нас есть дробовик. А вот как отца тогда убивать, блядь, я не понимаю. Ну просто кота, если мы убиваем, он становится нежитью. Это я вспомнил, этот момент я вспомнил. То есть, как я понимаю, его нужно, наверное, убить в комнате с роялью. Это мое предположение, по крайней мере. Да, отстаньте от меня. А, стоп, капкан сначала. Сначала капкан. Отлично. Да, да, да, да, да. Сначала капкан. Отлично. Топор. Ага. Бежим, бежим, бежим. Так что мне надо? Топор есть. Мамка где-то Все, извини, мамка Блять, да ладно Суки Блять, не дали мне открыть А мне дробовик-то нужен как ни крути Значит, мышь меня убиваем С топора Значит, мы мышь мы пропускаем -hmm. Так, куда мне? Значит, мышь мы пропускаем. Значит, в любом случае ее придется пропускать. Ее надо убивать, судя по всему, с дробовика. Хорошо. Блять, блять, блять, блять, отлично. Так, что мне от капкан надо? Капка надо. когда наверное, мать выйдет не ладно не будем ждать так отлично то есть у нас типа своего рода последовательность действий, как минимум ломается из-за того что это самое Бежим, бежим. Туда потом кот пойдет. Вот как раз-таки там, я думаю, его... Блядь! Я ведерко забыл поставить. Ну ладно. Ждем, когда она полнится. Сейчас сестра еще пойдет где-то. Так, вот она, отлично. Умри, пожалуйста. Так, топор сломался. Так. блять, я дурак. Я дурак. Ну да ладно мы что, А, мы что я смогу остановить И лишь у меня будет Лишь один-то патрон Блять А мне нужно было все два патрона Сука Ладно, я понял Иди в ловушку, блять Да иди ты в ловушку, тварь Ага Ну да Блять, да ладно, я еще и не убил его Сука Ну и хуй с тобой Бля, я не могу всех убить, получается. Ну, кота я могу убить. А вот тебя-то хер. Блять. Сука, его стопора. топора. Допустим, если его с топора. То есть, в любом случае... Ну, кота, ладно, допустим, мы раздаем. Сра сразу же даже не за... Нет, нет, нет. Или да. Ладно, последняя попытка. Кота мы, короче, разда... Блин, их нельзя, их нельзя, как я понимаю, короче, им нельзя умирать в тех комнатах, в которых они как бы фактически находятся. То есть, чисто фактически кота я здесь убить не могу. Я могу его раздавить в другую комнате. Это я могу? Но, блин. То есть даже мышь. Я могу убить с дробовика, это я понимаю. Но. Надо сначала, чтобы она выбралась. Тогда я могу ее убивать с дробовика. Даже я не могу, чтобы матушка умерла. В, в, в своей комнате. Я могу это сделать, чтобы она умерла вот здесь. Ждем. Раз, ждем. Два, ждем, три. Все, теперь нам нужно три, ну, как бы наши два патрона. Потому что что? Правильно, мы сейчас вот это делаем. Нормально все. Потом возвращаемся в самое начало. Так, хорошо, идем, идем. Отлично, оно падает. Мы ломаем это, но топор еще не ломается. Хорошо. Да, блять, рони, пожалуйста. Так, хорошо. У нас есть дрыбарик. Ой, а могу ли я сразу двоих зацепить, интересно? Блять, ладно. Умри, пожалуйста. Так. Ну, чтобы она просто до тут не дошла. Так. Отката же еще носиться, как минимум, придется. Так, хорошо. У нас осталось два животных. Это мышь, блядь. Которая попытается меня раскурочить. Так. Ага. Теперь ждем, когда мышь освободится, чтобы ее застрелить. Потому что в прошлый раз я все-таки выстрелил, а она не погибла, нифига. Ждем. Что еще остается делать? Или эта анимация будет, блядь, до тех пор... Ага, вот, встала. Выстрел. Отлично. сдохну. Отлично. А кошка побежала вниз. Блин, что-то труп труп сестры не пропадает. Очень жаль. Все, мы к кошку. Ага. Ай, блять. Сучий потрых, а не кошка. Ой, отлично. У меня был второй выстрел, блять. А, ой, ой, ой, ой, ой, ой. -ой, -ой. Ебать там лицо отца. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Пропало? Отлично. Так, лови. Ага, отлично. Так, и ч? Кого я еще не убил? А, тебя-то я убить никак Я даже не знаю, кто ты. Не, я тебя брать на ручки не буду. А -а, -а. а, а, с тобой разговаривать можно? Хм неожиданно, если честно. Честно вообще неожиданно, потому что, как я понимаю, только после какого-то определенного времени они значат это самое. Могут с ней можно контактировать иначе. Что это? Я чувствую в тебе потенциал. Так, давай еще разочек. Осталась последняя душа. Последняя душа, чья? Одна моя душа осталась прежней Но где? Блять, да ладно Еще одну надо убить? А чем? Блять, подожди, где? Кого я еще не убил? Блин, ну сейчас отец придет ну, А мне нечем стрелять даже Блять, может, улитка? Ой. блять, а может быть, это улитка? Бля, прикиньте, если улитку надо было убить. Короче, понятно. Блин, а кого-то я еще не убил, значит. Сейчас и отец придет. Ну, отец дома, понятно, конечно. Ну, давай побегаем от что могу сказать. А ч ⁇ я ничего не могу, у меня ничего нет. Ай, поймал все-таки, блядь. Кого-то я все-таки не убил. Может быть, это это может быть та же самая игрушка, например, ее тоже, может быть, как-то можно убить. А может быть, улитка, которая должен был тоже, допустим, раздавить. Но я пытался. Ну, знаю, короче, 100%, короче, какая-то концовка есть. Стоп, Видите, если она говорит, что осталась еще одна душа. Я просто не знал, что с ней можно поговорить, я просто думал, ну... Я смогу отойти убить ее, но... Все-таки есть какая-то концовка, надо будет посмотреть. А тебе спасибо за просмотр, подписывайся на канал, ставь палец вверх, предлагаю для обзоров, спасибо ребятушки, пока-пока.